Итак, мои дорогие друзья, всем привет, с вами снова я, Сказики. сегодня мы опять проходим прохождение, э, так что вот, оно называется вроде бы, из просто прохождение Головорез Никса, вот, создателя Головорез. Привет, добро пожаловать, играйте на нормальном, правила стандартные. <как> ну, понятно, какие правила. Поделая по делу я не знаю что надо делать ВАЛИМ! Твою мать, я знал! Я знал! Я знал! Я знал! Я знал! Твою налево. Все, меня забили до смерти а типа, а теперь, блин, что? Ой, гейм, Роли. А, так, э, что? Себя! Да что такое?! Блин, мне это мешает. Я не могу оценивать меня это бесит. Если бы нет, я буду давно допрыгну бы так куда мне надо. Все, э, понятно спонтанно все, есть, есть, есть, есть так вот так вот. Кто мастер паркура? Кто мастер? <coughs> это тоже весело было. Что это такое вообще было? Ага. То есть так надо было вообще интересно. Так, это, кстати, тоже мне надо, мне кажется. Блин. Офигеть. Да, конечно, такие вот прохождения нормально. Судно ловушки, блин. Вот это пипец, вот ловушки мне, мне кажется, больше всего здесь вот нравится. все как-то, блин. Как вот в реальных, знаете. Но возможно допрыгнуть. Вот у меня вопрос. Просто я не хочу, чтобы меня вынуждали включить геймод. Потому что геймод это читерская фигня. Но она очень добрая, кстати. Хороший помощник я сейчас. Ну вы меня понимаете. Я надеюсь, вы меня понимаете. Да, я не знаю, вы, вы понимающие люди. Вы все понимающие люди. такое так ну ладно это типа мы это первая часть пройдена уже так пошлите дальше Фу, лабиринт так сколько у нас здесь уже 6 минут нормально я сюда пойду нет пожалуй подождите спаун Point. Как мы без него-то? Я знал, что надо было идти вправо. Я знал, да. Эй, э, э, что? Это а. что? Спасибо. Рав... Равнодушно вы меня встретили. Тихо. Сто процентов какая-нибудь ловушечка. А, -а, а кто создатель карты? Голова рис. Разговариваю. Молодец. Конец. The end. Все. Конец карты? Вы издеваетесь. Это конец карты. Ну что ж сказать. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Скайзекит. Это была игра на прохождение, часть третья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.